Всем привет! С вами в эфире портал 713, я ведущая Хмельковая Ольга, и сегодня поговорим немножечко на тему нашего движения. Мне хочется сегодня, именно сегодня, рассказать вам про движение наше, общенародные. Мы создали и учредили 22 октября 2019 года международное общественное движение народное единство. Собирались мы в городе Москва собралось нас 33 человека, немного и не мало. На самом деле достаточно было и пяти, вот, но нас было 33. Мы все друг с другом познакомились, решили, что мы хотим волей заявиться, заявить себя самым что ни на есть русским народом, про который все на всех углах кричат, что русского народа не существует, вообще такого народа не существует, нация вымерла, и вообще вас, русских, нет. Нет, ребята, мы русские есть, и... Мы не скрываемся, мы не прячемся, мы есть, мы все друг друга знаем, мы нормальные, адекватные, разговаривающие по душам, по существу, и можем в этом мире и в этой жизни очень много всего сделать. Поэтому 22 октября мы собрались, все наши... Активисты приехали в Москву, и мы соучредили все вместе Международное общественное движение «Народное единство». Соучредили мы его с одной большой целью. ну Давайте я вам немножко расскажу, что же такое движение. Движение само по себе – это некая форма организации людей, при которой... Достигаются какие-то определенные цели, причем а, эти цели могут меняться, эти цели могут развиваться, трансформироваться одна в другую. Но самое главное, что у движения всегда есть вектор, всегда есть направленность, то есть куда движение движется, ради чего, ради достижения каких целей, да, ради а, каких высоких мотивов мы существуем, да, и мы осуществляем свою деятельность в связи с чем, да, зачем и так далее. Далее. И мы наметили себе вектор по единению и сплочению народа, в частности, по единению и сплочению русского народа, по возрождению русской культуры, по возрождению русских традиций, да, по поиску и сплочению нашего русского народа, и не только, но и народов-побратимов. Мы решили сделать единую интернет-платформу. Называется она у нас I ее можно найти в интернете, вы можете по поиску найти Международное общественное движение, Народное единство. И у вас на первом месте уже выскочит наш сайт. Это платформа на которой каждое сообщество, каждый профсоюз, каждое виртуальное государство, да, каждая какая-нибудь маломальски оформленная группа людей, собравшиеся в чате или еще где-то, да, или вживую, может прийти и заявиться на нашей платформе. Мы их добавим обязательно. Для чего эта платформа организована? Эта платформа организована прежде всего для того, чтобы всех сводить со всеми. То есть для того, чтобы люди могли познакомиться с вами, с вашей деятельностью, с вашими интересами, с вашими перспективами, с вашими успехами, неудачами, вообще в принципе с вами, мы решили создать такую платформу, на которую могут прийти абсолютно все, неважно чем вы занимаетесь, неважно куда вы движетесь, неважно что вы делаете. Основная цель движения – это сплачивать людей, это способствовать их единению, это сп. Способ способствовать выработке общих тенденций, общих направлений, общего вектора развития, общих каких-то трансформационных э, вещей, основополагающих и так далее. То есть чем мы сейчас занимаемся непосредственно? Мы со всеми встречаемся, ездим, разговариваем, знакомимся, узнаем, у каких людей есть уже какие-то готовые проекты, есть прям научно обоснованные методики, очень хорошие, прекрасно написаны. у нас прекрасные ученые, светлые головы, которые были погружены в пучину забвения Российской Федерации, выброшены за борт жизни, да, они признанные гении и так далее, академики наши, которые сейчас лишились своих практически статусов и работы, наработок и их идеи по улучшению социума, по улучшению жизни, качества жизни, здоровья и так далее были не приняты, отвергнуты, да, потому что а, либо не захотели финансировать, либо, как мы знаем, да, наше правительство преследует другие цели, у нас идет геноцид полным ходом, а мы все-таки а, способствуем тому, чтобы наш народ он процветал, мы формируем благоприятную среду для этого мы находим таких людей сводим у кого есть проект у кого есть люди под этот проект у кого есть уже целое эко-поселение, где этот проект можно внедрить и людей туда а, запустить в этот проект да а, у кого то есть деньги у меценатов и так далее в общем наша задача находиться все время в движении и находясь в этом движении всех друг с другом сводить для того чтобы эти проекты наконец-таки увидели жизнь для того чтобы они были воплощены для для того, чтобы у нашего народа наконец-таки начала улучшаться жизнь, ее качество, начались формироваться новые какие-то социумные я не знаю, заделы, да, Там качественный новый уровень появился и так далее. Вот, и на сегодняшний день я могу сказать, что пять месяцев мы плодотворно трудились, мы создали платформу, мы ее уже более-менее разработали, наполнили, да. Мы занимались эти пять месяцев тем, что мы народ... Образовывали юридически, пытались им объяснить на пальцах буквально да, правовую информацию, постарались помочь разобраться в невероятной куче законов, каких-то бумажек, формуляров. Госструктуры и так далее. Более того, мы плодотворно занимались духовным развитием да, и сделали целую серию, уже у нас практически 100 лекций по духовному и нравственному развитию народа. По пробуждению их каких-то духовных качеств, да, по просветлению людей, на пробуждению в них тяги к первотворцу, к своему роду, к своим истинным энергиям, к своей земле матушке. То есть, в принципе, работа была проделана колоссальная. И на сегодняшний день я могу сказать, что эта работа начинает приносить свои самые-самые первые результаты. То есть у нас уже есть маленькие-маленькие всходы, маленькие побеги, которые мы сейчас нас будем опекать и с любовью за ними следить, чтобы они у нас уже трансформировались в достаточно такие сильные и мощные да, какие-то стебли и так далее, чтобы у нас пошли такие плоды хорошие. Ну, в общем, мы все в это свято верим. И я вам хочу рассказать такую вещь, поделиться с вами, что э, помимо нашего сайта, нашей интернет-платформы mpao.org, еще раз повторю, да, Международное общественное движение «Народное единство», которое главной своей целью ставит объединение всех и вся ради трансформации нашего общества, ради процветания нашего народа, э, у нас есть э, несколько сайтов, ну не то чтобы сайтов, ресурсы, наверное, да, правильно сказать, несколько ресурсов в... Телеграм. У нас есть там и правовой ресурс с лекториями, и есть у нас и духовный рост с лекториями. Вот. Мы вас всех туда приглашаем, присоединяйтесь к нам, становитесь членами нашей команды. У нас есть прекрасный проект, называется он «Я человек». «Я человек» — это такой уникальный проект, где а, каждый может волеизъявиться, зачитав декларацию на видео. Мы выкладываем это видео в YouTube вот, и, а, пользуясь заявительным правом, которое есть у каждого от рождения, да, вам больше не нужно никаких документов, вы волеизъявляетесь а, на публичном ресурсе. И через 30 дней, но ну, даже через 10 дней по международному законодательству по-российскому, через 30 дней, если на том же ресурсе никто не Проверка вашу публикацию, она считается истиной. Да? Для чего мы это делаем, для чего мы заявляемся, что мы человеки? Ну, во-первых, это внутреннюю структуру вы меняете энергетическую, да, когда вы провозглашаете себя публично на весь мир, что вы перестали быть бумажным человечком, что вы перестали быть физлицом. Вы наконец-таки признали себя и заявили на весь мир, что вы человек, и вы теперь будете жить по божественным законам, по иконам божественности, да, по конам мироздания, а, по-человечески будете духовно развиваться. То есть заклад, заклад в себе такой энергетически делаете. Да? Но и с юридической точки зрения это тоже мы используем, потому что наше движение а, открыло новый проект, проект по, по защите прав и свобод человека. И на сегодняшний день у нас проделана огромная работа, у нас достигнуты договоренности с Международным комитетом по правам человека со штабом квартиры в, во Франции. И от нашего МОД «Народное единство» уже наши парламентеры, наши делегаты, наши самые активные участники проекта были избраны стать представителями, но ну не то чтобы представителями, а самыми, что ни на есть, настоящими сотрудниками Международной организации по правам человека. И сейчас мы создаем на нашей территории отделение от Международного Комитета по правам человека и наделяем полномочиями наших новоявленных омбудсменов, проводим обучение и формируем целиком и полностью новую организационную структуру. Вот сейчас у нас такой проект в самой, что ни на есть активной фазе. Формируем мы эту структуру по всей территории России, абсолютно по всей, во всех регионах. Поэтому у кого есть достаточные и знания и компетенции, мы приглашаем а, таких вот кандидатов на собеседование. Да, будем вас отбирать, будем с вами беседовать, и будем рады с вами а, сотрудничать, будем рады вас видеть в наших рядах. Вот. Следующих у нас еще есть проекты, которые мы вот сейчас прям вводим а, в жизнь, скажем так. У нас на подходе есть прекрасный проект «Комитет» по народным не могу сейчас формулировать, да, я вам попозже напишу, ребят. Еще два комитета у нас есть. У нас обязательно будет комитет правовой поддержки. Отдельный проект, он будет функционировать во всех регионах России. У нас будет проект народного контроля обязательно, тоже будет функционировать. У нас замечательный проект по формированию семьи, воспитанию детей в семье. Научно обоснованный проект, прекрасными академиками, учеными. В этот проект заложено все, начиная от формирования иммунитета ребенка, здоровья, психологии, воспитания и вообще все, что касается детей, их воспитания, прекрасный проект. Вот мы его сейчас тоже будем внедрять, тоже будем набирать людей, искать финансирование на это дело, сводить одних с другими. В общем, ребят. Жизнь у нас бурлит, у народного единства достаточно много задач, вот, и достаточно много интересных людей, активных людей с активной жизненной позицией, которые к нам присоединяются, чему мы несказанно рады, потому что сейчас у нас каждый активный человек на весь золото, особенно если этот человек готов постараться на благо общества, да, готов вот так вот, скажем так, пока безответно к этому обществу, Готов на благо этого общества действовать, да, не покладая рук, несмотря ни на что и вопреки всему, да, потому что, сами понимаете, сейчас сложный переходный период, сейчас такая ситуация в стране экономическая, тяжелая, да, что очень много людей осталось без работы и не могут себя посвящать общественной деятельности целиком и полностью, потому что нужно и семьи кормить, и себя кормить, и как-то обеспечивать, и все это, ребята, грустно и понятно, но тем не менее на таких энтузиастах сейчас держится наше движение, за что я их всех благодарю безумно. Вот, Нет, даже с умом всех благодарю, ребят, вы вообще огромные молодцы. Вот. И я всех призываю, всех своих скажем так, соучредителей, да, всех своих там ребят, которых, с которыми мы уже сдружились, вот, призываю всегда поддерживать везде теплую дружественную атмосферу, друг другу помогать, да, учиться, учиться быть людьми никогда не поздно, вот, конечно, нас немножечко тут потрепало последнее время Российская Федерация, да, как-то вот приучила к другим ценностям, но тем не менее, ребят, человек, он всегда остается человеком. И я хочу сказать, что дальше мы как движение будем развиваться. Дальше мы будем еще больше проектов открывать, да, еще больше различных интересных каких-то фондов обнаруживать и с ними работать и наполнять их. И очень много методик, которые мы уже сейчас нашли. Мы пытаемся связаться с авторами, с обладателями этих методик для того, чтобы они наконец-таки увидели свет. Для того, чтобы они наконец таки, да, там, наверное, были изъяты с пыльной полки, да, и, наконец такие были воплощены, вот, и то, что у нас присоединяется очень много единомышленников и соратников, мы реально очень-очень рады этому процессу, и я хочу к вам обратиться, ко всем, вот все, кто меня сейчас слушает, если у вас в душе все резонирует с нашей деятельностью, отзывается, пожалуйста, вы можете мне писать в личку и говорить, что вот я есть такой-такой, живу там-то, занимаюсь тем-то, хочу участвовать в проектах, я весь такой активный, могу посвятить свою жизнь, пишите о своих предпочтениях, ну кратко, ребят, кратко, вот кто хочет, у нас есть отдельная группа нашей команды, где мы уже общаемся по существу, да, планируем работу, где мы внутри уже переговариваемся. Я понимаю, что вам не видна наша деятельность, да, вы кроме чатов и кроме лекториев больше ничего не видите, но поверьте нам, у нас работа кипит, я бы даже сказала, бурлит, вот, движуха идет, вам просто не видно, и я сегодня решила с вами поделиться, поделиться Нашими наработками, нашими первыми результатами. Вот. Хочу заострить ваше внимание на новом комитете, который мы открываем на территории России. Чем будет заниматься этот комитет? Комитет по правам человека будет заниматься непосредственно вопросами нарушения прав человека. И заниматься мы будем со всеми и с каждым, да, кого несправедливо осудили в судах, кого, у кого несправедливо забрали квартиру. Да, сейчас знаете, вот ипотечники наши бедные все страдают, у кого снесли жилье и так далее. Мы будем работать массово на всей территории России, с коммерческими структурами, которые позволяют себе вот так вот обращаться с человеком, а простыми словами я скажу, которые позволяют себе геноцидить народ наш, да? вот с ними мы будем разбираться в международных судах. Причем будем разбираться напрямую, право у нас такое есть, напрямую, без всей вот этой иерархии, без всех вот этих мук, сразу же пойти напрямую, массово, коллективно жаловаться на коммерческую структуру, да? не просто жаловаться, а подавать иск, отсуживать иск и возмещать ущерб пострадавшим людям. И сейчас мы такую деятельность разворачиваем полным ходом. Так что я думаю, что уже буквально вот через пару месяцев вы в своих регионах обнаружите подразделения наших омбудсменов, да, наших замечательных комиссаров по правам человека. Я думаю, что у вас у каждого уже скоро будет возможность к ним обратиться. И нас будет достаточно много и большая команда. Вот, и будем с вами работать быстро слаженно и аккуратно помните как в бриллиантовой руке без шума и без пыли поможем каждому ну ребят правда порядки надо наводить и самый такой вот наверное Действенный и хороший способ, как быстро навести порядок, это встать на защиту непосредственно человека, да, встать на защиту народа и разбираться уже непосредственно с коммерческой структурой, которая вообще себе такое позволяет. Бизнес бизнесом, да, но а, вот это массовое мошенничество, а, массовые кражи, вообще геноцид, то, что у нас сейчас происходит на нашей территории, ребята, это недопустимо. Поэтому с этими тварями мы будем бороться. С совершенно другими методами нас поддержали э, в международном сообществе хочу я вам рас раскрыть большой секрет большую нашу работу которая была за кадром которую вы не видели но на самом деле все это время мы общались с международным сообществом, с ООН, со многими структурами ООН, со многими некоммерческими структурами, фондами и так далее. Мы искали выходы, как можно здесь осуществлять деятельность по защите народа легально и так, чтобы это было все очень эффективно. И на сегодняшний день мы нашли такую возможность, да, вот в частности договорились с Международным комитетом, что он у нас будет распространяться на нашу территорию, мы будем непосредственно его здесь представлять. Штаб-квартира находится во Франции, во Франции располагаются Следственный комитет, прокуратура, органы дознания и, соответственно, большой штат очень опытных юристов-международников, которые нам помогут в во-первых, грамотно причесать, да, для европейских судов какие-то суды. Это Суд ЕСПЧ по правам человека, да, всеми вами знакомый, и Международный уголовный суд при ООН, который находится в Гаги, тоже вам всем знаком. Вот будем взаимодействовать с этими судами напрямую. Договоренность у нас такая, ребята, уже достигнута, вот, поэтому. Все будем развивать, все будем оперативно делать, будем свой народ спасать и защищать. Вот, будем представлять интересы в судах, соответственно, будем работать с каждым. Да? Вполне возможно, что мы сейчас рассматриваем такую идею о формировании неких маневренных фондов да, для пострадавших определенных категорий граждан. Ну, в общем, ребята, у нас здесь целое поле для творчества. Я думаю, что мы с этой задачей справимся, поскольку сделано нами уже много. И сейчас у нас а, перешло все в активную фазу формирования, да, переговоров, договоренности произведено очень много, вот, поэтому результаты у нас есть, результаты у нас есть хорошие и для вас, для всех обнадеживающие, да, то есть помимо того, что мы организуем движуху и всех друг с другом знакомим и на самом деле поставляем одних другим, сводим, сводим, да, проекты с кадрами, кадры с деньгами, с местом, с помещениями и так далее, так, мы и еще освещаем эту деятельность, да, там чуть-чуть краем глаза, вот, ну, конечно, большинство находится за кадром, потому что рук у нас, как обычно, не хватает, да, нам очень-очень <с> нужны люди, которые могут это все как-то в соцсетях освещать, да, и как-то помогать нам развиваться, вот, сейчас у нас пока рук не хватает, но я надеюсь, что скоро нас будет много, и много наших соратников придет и подключится к нашей деятельности, они просто будет за нами наблюдать из-за угла. Вот. Очень хочется, чтобы все стали активны. И я в вас, ребят, во всех очень верю. Я думаю, что вы все однозначно все активные. Просто вы немножко не знаете, чем мы занимаемся и что у нас здесь происходит. Вот. А происходит у нас много чего. Так что сейчас я вам уже буду такими вот порциями выдавать информацию, да, что происходит, какие у нас проекты, какая у нас тут движуха, что у нас уже склеилась, что у нас уже готовенькая. Вот под, под что мы набираем людей, да. В общем, сейчас уже немножечко такая информация будет выдаваться в эфир, так что готовьтесь, готовьтесь. Если вы готовы поучаствовать, готовы прям заняться общественной деятельностью, ну а впоследствии не совсем уже и общественные, да, вполне себе трудовой, официальный то, ребята, мы вас ждем. <смех> всем э, приятных выходных, всем пока-пока. Я надеюсь, что скоро мы с вами со всеми увидимся вживую, познакомимся да, и будем сотрудничать и плодотворно, совместно трудиться на благо нашего народа.